Всем привет, кто смотрит данное видео и через несколько минут будет стартовать главный турнир как говорится, события недели Sandy Storm Данный турнир собирает очень огромное количество онлайн участников которые хотят занять, я так думаю, что первое место, которое составляет более 20 тысяч долларов Турнир можно отнести к категории высокой сложности, потому что в данном в турнире будет участвовать а также много количество э, игроков которые являются сильными игроками ну практически игроки профессионалы э, поэтому будем бороться будем состязаться, будем двигаться вперед двигаться в победе и будем участвовать однозначно в этом турнире мне также друзья хотел напомнить кто желает принимать участие в данных э, турнирах э, ссылка будет в на регистрацию под этим видео пройдите правильную регистрацию получите дополнительные деньги которые предлагает за определенный рум сайт и начните играть в покер если у вас есть такое желание а мы давайте отправляемся в игру и начинаем наш турнир и снова друзья здравствуйте и через э, две минуты у нас стартует э, главный турнир воскресный санди шторм за 11 долларов и призовой фонд э, 200 тысяч долларов э, за первое место на данный момент э, 25 тысяч долларов второе место 17 тысяч долларов и третье 12 ну, и в порядке убывания э, опять же на данный момент турнире зарегистрировано пока что 6868 участников они будут расти так как поздняя регистрация еще будет продолжаться два с половиной часа и что мы в этом турнире будем участвовать пожелаю себе удачи добраться до финального стола по крайней мере это моя цель на этот турнир другая цель мне не интересно по крайней мере в худшем случае занять какое-нибудь хорошее место а вам всем желаю приятного просмотра и будем смотреть так и вот, друзья начался у нас турнир в принципе пошла первая минута первая раздача пару двоек я думаю сыграть рейзом Я думаю, буду продолжать атаковывать. Да, и тут мы, в принципе, выиграем раздачу на 9 валит Две старшие карты, в принципе, Гинафолоп. Но, тем не менее, он решил сыграть, в принципе. Но почти его решение верно было. То есть любая девятка или валет это было бы старшая пара. И тогда я бы уже проигрывал Так, ну что хочу, друзья, сказать. Прошел первый час игры в турнир санди шторм и у меня в принципе стек особо не изменился 9264 тут немножко 800 фишек мы потеряли и сейчас у нас первый перерыв который пройдет еще осталось 4 минуту но потом мы будем дальше продолжать скажем, нашу битву титанов так скажем а записывать буду такими краткосрочными сессиями. Ну, будем смотреть, что будет дальше. Пока что особо первый час игры не было таких сильных раздач, чтобы там было что-то закуситься. Ну, поэтому пока тихо-мирно вот так играем. Так, а мы, друзья, продолжаем следить а, за событием главного турнира у нас зеленым цветом а, санди что а, воскресный турнир так король не был сбрасывать но ну, здесь тоже буду фол делать. опять же хочу напомнить до да, первое место у нас а, 18 так что у нас здесь 18 тысяч долларов за второе место 12 тысяч долларов и за третье 8 800 так 95 у нас 5 столов в принципе сейчас я одновременно Открытых играем. Да, где пять? А, общее количество игроков пока что 18 с половиной тысяч почти 19 а, зарегистрировано в этих турнирах 5 балет мы будем играть Здесь, да мы будем 10 9 уже буду корнировать да мы буду делать приличный рейс Валет тоже буду на красном столе нижнем делать мини-рейс на домах мы забираем здесь э, 10 9 просто выбрасываем опять же тут с валетом будем и переставляет прилично 4 800 ну. намостный хорошая рука ну, пожалуй сброшка думаю что дождемся мы еще у нас будут хорошие руки когда мы будем играть но ну, а на зеленом столе пока нам сильно заходит карта 910 буду выбрасывать так две девятки, да? да тут стрит на тус король поймал повезло так король 5 но здесь я буду коллировать Тут шестерку мы попали, поэтому будут примерно три большие блайда ставить. А здесь 8-7 вы, выкидываем. Так, значит у меня открыт баунти за доллар 10, а, призовые за первое место почти 500 долларов. Так, открыт турнир за 3.30, а, призовой фонд 18 долларов и за первое место 2600 долларов но здесь я буду полон играть да. и вот так друзья мы прям я еще хотел сказать может быть флэш кому-то дойдет и он дошел конечно только не нам и вот такая вот интересная раздача с тузами у нас произошла Девятки на зеленом столе я буду еще раз хотелось посмотреть бы эту супер раздачу но бывает и такое что тузы тоже как говорится проигрывают но флэш бубовой еще раз вот посмотрели как нас переехали и в принципе с 8 буду резным заходить закрываем так есть э, салым принцип ну а мы хорошие, принципе зацепка тут у них но ну, буду ставить принципе тут такой тайтовый игрок так и продолжаю начать у нас за 330 один турнир за 3.30. Вот у нас э, другой турнир. Здесь есть 1700 долларов. Здесь 2600. В принципе, нормальные деньги можно побороться. Но у нас, друзья, осталось тут вот еще тут. Раз. Два. Три. Ага. И на этом мы выбыли на тузах удивительно конечно так восьмерки 1200 ну, тут я буду кол делать восьмерка нам нужна давай давай давай 8 8 8 8 да не выпадаем восьмерку но посмотрим ну чек там наверно что то есть будем выбрасывать сыграл так и тут у нас 10-7 будем выбрасывать на зеленом столе Так давайте сейчас мы их подсветим пускай у нас будет синий так так на синем столе мы будем выбрасывать Бразилец мне понравился, как он разыграл свои десятки, в принципе. Ну а тут э, поляк вообще, в принципе, на рейс отвечал, игр, играет на, на средней карте, на девятки играл. И еще заколил его Алын. И в принципе я думаю, что достойно сыграл бразилец. Здесь всем корот будем выбрасывать. стек у нас учет такой маленький я бы сказал бы поделать хотя бы 10 тысяч поэтому будем наращивать турнир хороший за 330 86 Тоже нормально. Тут три будем выбрасывать, дома три. две а, девятки тоже буду рисом брать. почти пять с половиной долларов пошла следующая выплата дома да, король тоже буду не Я буду подъем делать да, к буду колить попадаем забрали мы тут на девятках да ну, валет нужно. попробую блеф. Да, не прошел брев у меня. <б overseer> так. правильно он сыграл потому что на шестерки я уже поставил он может там как на тузу я не стал ставить и десятка его забрала ну, валет король я буду играть мини рейзом нас идет релиз да 3b там ну 74 одномассную бадуку убрать нам шестерка нужна заколите учитывая у меня второй раз на ререйс берет но не попали мы во флоп 75 подтаял наш стек чуть-чуть но ну, будем возрождаться 9 валит здесь я решил сбросить в принципе по шансам наверное ему легче заходить ну для дамы в принципе нормальные Аллы надеюсь там мелкие карты какие-нибудь еще один алын у нас. ну надеюсь что об обоих их примем давайте посмотрим как у нас будет да нас опять переехали да у нас была сильная рука в принципе но все всем поупадало да не повезло друзья у нас вообще от стека ничего не осталось, поэтому будем запушивать. Да, тут две пары. дамах бы мы конечно хорошо бы вы выехали 89 тысяч но давайте посмотрим еще раз как было разыграно это супер такой вот супер переезд На нижнем стале уже почти стадиалы у нас тут. Теперь 10 буду играть. Здесь дама 7 намного. сделать у нас здесь пуш. То с будоризмом заходить наверное все да отлично да рейс немножко выручает да в ранней позиции ну, но в принципе там если его сбрасывать 1600 у меня оставалось 16 фишек там 1600 по мне проходится еще 700 1400 это блайнд уже поднялись Но у меня бы оставалось там тысяч 9 наверное здесь 9 6. будем выбрасывать да вольты вот отлично надеюсь в этот раз нам повезет мы хотя бы удвоимся Здесь мы немножко это поднялись, да, получается. 2-6 будем сбрасывать. 6-король 6. тоже буду атаковать. Так, у нас здесь... Ну, 100 поставили. 50 валет 5, но ну. выброшу. Туз 8, в принципе, хорошая рука для рейда Так, а здесь это у нас вообще стак подставил, конечно, я тут. Этот... Ну, я буду кол делать. Туз 8 одновластный, в принципе, хорошая рука. Восьмерка, правда, далеко стоит, но будем играть. никуда не попали ну, просто выбрасываем туз 5 тоже fold да 92 2 тут я не знаю сумеем выкараться но у нас вот два блайндер показывает осталось даже и двух конечно нет почти два называется мертвая красная зона ну пос попробуем может получится вырвемся было бы хорошо два фута. Так, ну а, зеленый стол у нас, в принципе, самый главный это стол сегодняшнего дня. 4-3 будем выбрасывать. королей попал у нас игрок, в принципе нормально он играл, но... ну, в принципе у него не такой большой стек был дама валет буду рейдом доходить опять ну и при совпадении просто будем Бросить, не дали нам флоп посмотреть 24 здесь тоже укидываю сим-добав фулт а, стрит у нас поляк Бразильца переехал. Надеюсь, шеи будем выбрасывать. Да, тут девять три вообще чуть не заходит ну, здесь туз 5 здесь конечно от этих двух игроков я наверно буду принимать а вы если будет это ну и даже на рейс я буду запушивать я здесь в принципе на кол сыграю ну попали мы в туза надеюсь он на он у нас прибыльный туз просто запушила ну а здесь конечно это, наверное, рука монстр за все что приходило будем лобанк идти валют где эти будем рейзом играть Сама 9 зеленый стол, одномасный будем играть, давно мы в принципе не захотели в игру там в принципе игрок лузовый попробуем давайте заколим. не мы не попадаем здесь туз король короля буду короля буду запушивать здесь 75 тоже друзья буду пушить в принципе мы забрали на свой что у нас там плюс 9 попал попали туда здесь просто выбрасываем Так, здесь мы вылетели из турнира да еще один на 6800 тоже вылетел да? 89 сбрасывать а тут еще до да, кол выгоден кол с 9 В туза мы попали Посмотрю, как. В принципе, тут здесь буду корректировать. Две восемьсот. Ладно, брось. Так, но ну у нас здесь хороший плоб. Король 2 пики в двойку мы попали, поэтому сейчас посмотрим. Я буду ставить. Поставлю. Ну две десятки рейза, мини рейз сделал. тоже в принципе выбрасывать буду 5 валет опять флеш собрал человек тус валет в принципе 10 буду выбрасывать. Ну, здесь 300. Не знаю, как в принципе с тузом всегда хорошо играть. Но вот слабые. Тут. Буду выбрасывать не буду экодировать. Так, у нас осталось 600. А, какой 600? Да, 673 человека. 672. тоже будем выкидывать валить 7 одномаслой дома 2 4 3 тоже выбрасываем ну а за главным столом у нас в принципе тут получается еще у нас проходит значит регистрация да и 12 тысяч участников у нас еще в игре а, четверки ну, 5 400 конечно, тут Буду сбрасывать, а то 6 решил я пойти в Абанк, ой, в Абанк, рейс сделать. Семь, два, семь, три рука, мусор будем выбрасывать. И сейчас без 15 час у нас ночное время. Самые игроки оказываются за такими столами, по крайней мере. Так, валет-дама, давайте подъем будем делать. мини -рис. нравится мне, в принципе, так вот. Такая слабенькая агрессия. Валет-дама, два ковера у нас есть. Ну, в даму попали, король на вкопе продолжать приедет я буду бросать туз валет давать тоже будем продолжать и играть как-то так вот попробуем упал и 2 упал из 37 будем выбрасывать турнир где-то будет часов на 8 ну, большинство таких турниров, в принципе, не только Санди Шторм, но а, других вот, это турнир, это предел где-то 8 часов. Так, ну здесь 6-9 по шансам банка довести фишек мне поставить. Это здесь один к 7 почти, поэтому кол у нас не попадаем, но ну, ничего страшного. Так, а что посмотрим за синим столом у нас? салым так у нас тут валет дама одномасный тут опять же стандартный такой мини-рейс будем увеличивать банк и при попадании будем просто забирать его. Да, вот мы попали в две трефы, поэтому буду ставить побольше полбанка. И нам десятку нужна. Десять дамо валет. пушить да мы были впереди но В принципе нормально так что у нас тут кол будет 320 у нас устроит двойку давайте попробуем поймать Да, вот наша двоечка и в принципе осталось хорошо разыграть в принципе 55 лузовый игрок буду переставлять 5,2,6 2 6, луз король примерно такие карты нам нужны Брали, в принципе, нормальный банк. Так, две четверки у нас на зеленом столе. И будем выкидывать. В принципе, так спокойно проходит, пока турнир сандер может быть такой стол попался аккуратно играется но я тут предпочитаю на рейс сделать в размере где-то 750 фишек не нравится мне что а какие 750 размере 1200 нам надо поймать четверочку так мы не поймали ну и хлоп нас конечно не совсем поэтому чекаем просто и если что, сдаемся. Здесь <звук> и дама на красном столе будет менять. Дама нужна, да. Ну ладно, сбросим. Ну тоже буду рейс делать, и, в принципе. Тут сразу, блин, сейчас сатамалый найдет, но как-то надо будет подловить. Давайте тоже будут три 5 аллын. Ну мы просто сбросим. Да, вот так мы заплавили. Вот ну. буду ставить по крайней мере друзья мы в игре еще и есть шанс у нас опять же подняться тоже буду рейс ставить чек рейс собирал. так ну, у нас здесь конечно перерыв в принципе стаки чуть, чуть так средние скажем но ну, играть еще можно но ну, а мы отправляемся на перерыв Итак, друзья, ну что продолжаем играть дальше у нас пошел третий час игры наши и через минуту у нас продолжится турнир а, поздняя регистрация завершится через 27 минут а на данный момент у нас участников 11 тысяч а, призовое место немножко падает за первое место 19 тысяч за второе 13 000, и за третье место 9 тысяч долларов, друзья, это в принципе такие вот хорошие призовые здесь туз дама конечно кол я буду делать там туз валет надеюсь там что-нибудь такое туз 10 Но на десятках я решил сделать рейс ну туз мы попали так, нам десятка нужна. надеюсь чек-чек будет нам валет нужен а, здесь пика валет нужно здесь я буду ставить тут нам тут дома валет буби черви да с дамы будем играть до конца я думаю нам флеш нужен но здесь я буду десятки сбрасывать да не получилось у нас лоша собрать но ничего страшного валет, будем играть мини -ритм. вы выбрасываем а здесь конечно надо как-то удваиваться до да? 4 король бленды 12 но ну, а здесь и да мы тоже будем король 1 масло. решил его заколить но никуда не попали ну а здесь в принципе у нас хороший лоп вышел нам надо 9 туз тоже буду менее рейзом играть так как бы надоедливо но ну, 9 туз 9 туз и пики крейс те же эх тысячу да ну 9 туз нам надо у него были а то за мы не дождались 8 по было брасываем. на король 4 в принципе такой смелый а там в принципе король уже пришел король уже пришел В принципе, за на синем столе неплохой банк уже 36 тысяч. В принципе, у кого-то там сидят хорошие карты и остается забрать хороший курс. 3-2 буду бросать. круга осталось поэтому нам надо удваиваться 512 человек у нас осталось за синим столом хороший флоп будем разводить нам надо 9 9 туз дама крести 9 туз дама крести король да вот он пришел туз там я думаю королик сидит мне там 9 валет и в принципе мы поймали флэш Это 8 2 лет 3 выброшу валет король буду также опять мини рейдом играть надо как-то вот немножко их так поддавливать 7 2 бубей будем играть просто полом зайдем Нам надо синий стол вытаскивать. Тут 4 блайда. 96 будем выбрасывать. Но ну, она валит король. Нам тут, в принципе, никто не стал играть. Так, 7-2 тут выбросим. Да, тут у всех тузы 6, наверное буду запихивать и надеюсь мы удвоимся у нас удвоится но так у нас составило выигрыш составил 7 долларов 75 центов ну, в принципе призы попали Так, синий стол у нас закрывается и у нас остается два стола За, за, за зеленым столом нам желательно увеличивать свой стек так регистрация поздних закончится через 18 минут 3 будем выбрасывать так идет идет у нас третий час пошел еще раз напомним так 10 да мы будем зайду рейдом подъем мини рейд два больших блайнда поставлено ну, в принципе здесь дама думаю нормально рука чтобы что-то выиграть дама есть но туз конечно лежит поэтому тут 2400 устает, то будем выбрасывать. ну давайте поборемся даже вообще что-то вроде и выпало но собрать пока сложно инстаграм восьмерка вообще непонятно сколько у него было 5600 5600 вот так вот там на мусоре прям не попал во флоп а он рейзером был и хак пустил во банк все свои фишки в принципе нормально мини рейс 48 буду бросать да нормально опять же флоп буду ставить 10 дамок листин Ризом зайдем. Нашу двоечку надо поймать. Так, осталось поймать двойку. Двоечка, двоечка, двоечка, двоечка. Ага. Вот тебе и двойка. Ну что, друзья, будем сбрасывать. Да, фишки на вид называется. Туз два. Будем играть. Попробуем. Флоп глянуть. это хорошо здесь я буду колировать нам 4 надо Мы попали Здесь будет опять стандартный рейс у нас, в принципе. Должны же мы попасть в хороший флот. Так, регистрация у нас еще 10 минут. 5-9, 1-0. <звук> да, вот оно попали. Попали, друзья, так попали. 5-9, ты нам надо? там туз-король, какой-нибудь. Туз-король. Есть. Yes. А там туз-валет. И... Входим в отрыв, в принципе, почти догнали чепаков. Ну, король валет тоже буду колировать. Так, девятка нам нужна, да? Девятка король валет. поставлю странно а чем не ведется то Ты откуда такой умный так сколько 8 тысяч четыре тысячи модели ну ладно будем опять сейчас подбивать свой стек. Да мы Да, жаль, конечно, ч это? Чужи нам не поверил, это сколько 700 да вот такие у нас раздачи тузы короли да я думал он вышел из турнира нет поймал все-таки своего короля стандартный подъем много у нас тут зашло вообще просто играть чтобы не захотели Раз проснулись что-то сидели ага уже двое может что-то сбросит еще А нет, не получилось. Четыре валят не в две игры, в принципе. Лучше зайти рейзом, чем просто зайти. если она не подойдет я просто сброшу 4-2 на красном стадии тоже будет фолд да нормально нормально девочка сидела так один выбывает из турнира думала что я тоже сбросил у меня часто рейзы проходит но по статам я вам ничего не скажу потому что я сам только разбираюсь в хоб-менеджере поэтому единственное тут я вот в пип смотрю у кого какой то 12 28 31 ну и тут просто статистику Опа-на. Да, нас пересадили за другой стол, а нас тут еще никто не знает, да? Ну, в принципе, тут стеки тоже такие же, как и у нас будет за тем столом. наращивать свой степ там хоть нам как сбрасывали на рейс особо так аккуратно все играли здесь здесь надо будет изучать стол кто как играет две двойки. на пол зайти рейс конечно он лучше но На двойках. Не буду я его в принципе, лузы выиграл. Просто брошусь. Опять двойки. Лучше это были бы тузы давайте тогда резон зайдем что-то колоб колом видите не проходит лучше рейзинг зайди 7-2 будем выбрасывать рейс он и в африке рейс Вот они тузы. Надеюсь, кто-то зайдет под них. Нам надо удваиваться. Здесь Дамас 7 одномасный будут буду выбрасывать ранние позиции. Не хочу играть. Что, все сбросили, что ли? Ну заходите кто-нибудь, заходите, шкинку. Ну давай-то с король у Тузы вообще ни о чем сыграли. Опять плохой флоп. Девятки, да, девятки, но мне чуть меньше, чем осталось. В принципе, тут а... Музовый, да, игрок девятки. Ну, я кулан сыграю. Ех ты. Ди, ди, ди, ди, ди, ди, ди, ди. нас переехали, да? Ну ладно. Меньше 10 блайнов у нас был, поэтому решил я его заколить слоем свою короля. Но у нас, друзья, остался Сандик, Сандик, Сандик. Санди Шторм. Тут шесть, да? здесь мы будем выбрасывать так давайте попробуем что-нибудь придумать Попадаем. Че, чек или ч? Че? Не не чек. Так, чего мне там может быть? Так, у нас, да, закончил нас ползнее регистрации и уже в принципе обратный отчет пошел. 10-2 будем брасочек. Видим быстро как уменьшается у нас количество игроков 767-565 с такой скоростью у нас очень много количества столов, поэтому 106 выбрасываем. Да, интересно это та девочка которая 30 тысяч плоды ну да она на чем она пошла банка на на 10 на 10 чем-то 10 2 что ли? А, 10 по у меня было два до да. Следующий раз задача, ну вот одномасная. поставил на них свою ставку и выбыл из турнира. Так у нас показывает 31 тысяча. самое мощное нас ожидает впереди но пока что нам надо подумать как увеличивать свои фишки Да. Нам нужны хорошие карты. Давай, Давай. брось, брось, брось. Ну, так, в принципе, пока вот э, за все время игры я особо такой агрессии я так не замечал. Тоже идет третий час, но все в принципе играет аккуратно спокойно тихо мирно но тут я впереди буду выбрасывать конечно лет валет 4 я болит 10 было так ну у нас после нас такой же игрочок сидит побольше у нас так поэтому просто сбросим друзья так выигрываю этот турнир заказываю себе баня что там сзади меня так красиво смотрелся там будет написано мой любимый рон покер Стас". его они дают на на уши не так они большие ну плюс два вот два таких средних стека коротеньких но ну, надеюсь наверное попробую тоже мини-рейд на надеюсь он пройдет куча фишек их, их испугает. Само. но надеюсь 5 тус мои окупятся одномасные сбросим 3-2 дамы и господа выбросим что он попадал в призы но там как бы небольшие небольшие денежки были в принципе как бы сказать вообще ни о чем поэтому хотелось бы как-то более далеко пройти поближе к финально к финалке финалу на столу а лучше поближе к троечке а лучше вообще, конечно, первое место бы занять бы. Это был бы подарок. Такой судьбоносный. Ну что, аккуратно играют, конечно, ребята. Аккуратно играют. Видно профессионализм. За третье место, друзья, только 10 тысяч долларов. За третье место. Нормальные деньги. Нормальные деньги. средняя средняя позиция здесь еще после нас там шесть игроков ну где наши монстры давайте монстры приходите Приходите помогите карты, карты. Я имею в виду карты монстры. Есть такой сленг. Покерный. Монстры карты. Тузы, короли, дама. Тузка роли, туз дама. Здесь пол 47 Такие карты мне нужны, конечно, чтобы выиграть подняться, конечно. через 7 минут у нас будет перерыв, и у нас закончится третий час, начнется четвертый. а у нас всего лишь 16 тысяч, друзья. Я, как сказать, много ли это, мало, но, ну, по крайней мере, знаете, давайте будем радоваться, что мы хотя бы останемся в игре. Ой, черви или девять, да, фу да, так вот рискованно да вот люди собирали на 2000 посмотрим сколько там 28 тысяч фишек было да что там было ну, тут король конечно хорошего рука тут рейс да рейс здесь по тысячи банк банку да пошел вроде сейчас посмотрим да он пошел а у от игрока да тут его только черва выручала да там у него 40 тысяч здесь дома 2 я буду выбрасывать дома 2 будем выбрасывать тоже вообще ни о чем ни о чем Был, конечно, да. О, вот узы. нормально. Немножко поделился стеком. Туалет тоже выбрасываю. Ту с король-то с дамой можно было бы и на резон дойти, наверное, кушать, навряд ли. 9-6 фолт конечно Чё, и он пошел у нас все колировать будет но ну, принципе можно закулить сколько ан там тоже прилично 20 сколько 2 две, 20 две 2016 может закулить да корови что тус будет Да, на первом месте 200 2000 фишек. Так это 10 раз, это 140, в двадцать раз. Но я помню, как-то был турнир в 10 раз. Выше был И все-таки мы. Набирали обороты и перегоняли Чепака. поэтому здесь нормально, прям 272 тысячи. 177, 160, прям подгребли нормально. 100, 68 будем выбрасывать. 10 туалет, еще 10 туалет рейсом буду играть не попали. Ну, я буду ставить. Ну, в принципе. Нормально. 18 тысяч у нас не скачу много, но в принципе будем играть дальше. Так, но ну, а мы, друзья, отправляемся на перерыв. И у нас следующий четвертый час пойдет после перерыва. Так, ну что, продолжаем играть. Турнир с шторм за 11 долларов. За первое место у нас 20 тысяч долларов, почти 21 тысяча. И турнир у нас идет 3 часа 10 минут. Uh, в игре осталось 5200 участников и общее количество было 23 187 и сейчас uh, 2 часа ночи друзья 9 4 у нас стартовые такие руки но хотелось бы конечно хотя бы флот посмотреть Тут два поля разошли сейчас посмотрим. да вот нам дают посмотреть деревянка совпадение но просто прочекаем нам 94 надо 160 ставит и рейс здесь я буду сбрасывать тут две трефы у нас в принципе такая средняя рука я четверка поэтому тут просто выбрасываем и будем ждать более хорошую руки нам подняться 78 нас пересадили кстати за другой ствол и нам придется опять изучать наших соперников 78 я доставлю конечно тут есть возможность попасть во флоп и 78 принципе хорошая рука Думаю, для кого принципе, друг за другом наверное, стоит Пальмах 7-8 я прочекаю. Да, придется ставить. Надеюсь, мы выберем раздачу. Что-то мне не понравилось, что никто не поставил. А теперь нам надо как-то вот вытягивать это дело. 7-8 нам надо. 6 я буду рейзом играть. Да, 78, 8, 9. Ну, Колировать. Ту 6 нам надо. Ну, ту 6, ту 6. немножко облажались да ну ладно будем будем подниматься все равно поднимемся 10 дама. хотел я сделать но придется выбрасывать 9. Бросать буду. Хотя бы одномассный был, я бы думал. Но... Да. Жальше на 7-8. Вот еще раз хочу глянуть. вот две пары две... А, вот две семерки ну, с Богом, друзья идем по банк и пусть там повезет какая-нибудь мелкая пара пускай у них будет что там было то так еще раз сейчас хочу посмотреть подумать что можно было как сделать но я думал после меня хоть кто-то я думал игрок из канады в бам пойдет почему-то так и решил да да да ну конечно подвела будем наращивать свои успехи, увеличиваться в стеке. над от слоненка пошел. карта опять же давайте запрос на вашей двоим на 5 прикордует будет что ли? <с -2> да просто чудеса конечно где эти сейчас бросить я под него буду кушать что что-то у меня было бы может быть это как раз и спас Нет. Лет 6 одномастный, да? Чё, попробовать рейсов сыграть, что? Даже не знаю, как что предпринять бы, да? Рейс он всегда хорош, да? Валет-6 90 ну хотя бы забрать бамбу сбрасывает да недавно Продолжение просто друзья тяну время нам хотя бы попасть в призы поэтому тут немножко потянем время до да, 10 тысяч конечно сладенький спектр надо удваиваться 4 призовых места, нам бы дотянуть. Опять же, будем время того уж. Может, повезет, и когда ты удумаешься здесь, Я думаю туз дама короли да вообще улет Ох ты ешкин кота. туз король не время тени 544 мама на два банка не шинкива банка 556 я вот думаю как сделать то собирать то ну давай давай 544 548 да, я тут лобанк пойду. С Богом. них. Там почти мы дошли до призовых. 4548 Думаю за это время другие 4 выбыли, чтобы я бы в призовы не стану попасть. Но удвоение, удвоение. Хорошо было, если кто-то заколил нам удовольствие. Хороший лукомонстр пришел. <laughs> Такая ситуация, что, как говорится, на последней минуте время наше закончилось, поэтому сейчас посмотрим, как покажет результат нам. Победу успех будем побеждать. Так, я хочу играть в этом турнире. Да, у нас получилось удвоиться. I don't know. так ну в принципе вот так прошел для нас этот турнир а... надеюсь король мы пошли значит закололивали а ну, вы на принципе ничего не поймали и из турнира да? я думаю что в принципе я правильно сыграл все-таки нас конечно вручал но он не дошел и заняли, заняли мы значит там не пойму какое место правда но выплата составила 17 долларов 63 в принципе поздравляю мы попали в призы не сказать что это будет это финальный стол но тем не менее поэтому друзья всем спасибо за внимание ставьте лайк если вам понравилось данное видео Ставьте дизлайк, если вам не понравилось. И вообще подписывайтесь на канал. Я думаю, что будет впереди. Вас ждет много интересного. Поэтому всем спокойной ночи. Пока. Увидимся в следующем видео.